На прошлом уроке мы с вами поговорили про махраджу от Бодды. Мест, о месте выхода, откуда выходит Бод. Кто помнит, откуда выходит Бодды? У нас есть махраджу Амме, то есть общие махраджи. Это горло, язык, губы. Хайшун, Эль Джоуф, ротовая полость, Махради. Откуда выходит дот? Кто помнит? Из горла? Дот, А, а э, из рта? Кто помнит Махради от дот? Язык, а да, язык. Скажем ад, ад. Видите, язык принимает участие. Ад. Ад. Хорошо. А из ад. горла выходят у нас горловые звуки. Например. Шесть звуков горловых. Абод, лям, нун, чин, даль, даль. Все эти звуки являются языковыми. И «аббот» выходит не просто из языка, мы сказали «мин лисен маль адрос», то есть язык, боковые части языка справа и слева прикасаются к коренным зубам. Между языком и небом остается рутуба место для влажности. Не щель, а место для влажности, то есть небольшая влага. Значит, язык прилегает к верхнему небу, не вплотную а остается, да, немножко места для влаги. То есть, вы э, э, прописали до, некоторые прислали домашнюю работу, те, которые написали, но не прислали, им тоже. А те, которые еще не написали, напишут, иншаллаху -таля, ради Всевышнего Аллаха. И мы говорили с вами про слово дырс. Мамана дырс. Кто значит дырс? помнит смысл этого слова? Мой друг? зуб. Мой друг? Нет, дырс, дырс. Друг, мой друг. Дырс. дырс. Садикэ – это мой друг. Да, садикэ – это мой друг, а здесь дырс. Мама на дырс. Только что я говорил. Зуб. Зуб, коренной зуб. Поэтому дот выходит минхафателисан, в передней части, имеется в виду, да, с языка. Боковые стороны языка, аль-адрос, прикасается к коренным зубам. Дырс, адрос – это вот эти боковые коренные зубы. Справа и слева, они есть сверху и снизу. Поняли, да, у вас есть син передние рисовые зубы, которыми мы откусываем яблоко, например. Они рисовые, как ножницы, они работают. Сверху четыре, снизу четыре. Потом есть нэп-эньеп, четыре клыка, которые мы протыкаем. Кто-нибудь есть у нас также дырс, адрос, боковые коренные зубы. Дырс адрос. Еще также есть дырс у лапль. Зюб Который еще, да, у некоторых у вас Ой. не появился. Хорошо, у нас здесь дырс. Максура, мафтуха, а у мадмуна? Максура, я не дырс. дорс, а дырс. Ой, я максура. Максура. Я... Слове дырсу, я дырру. Мадмумума. Мадмума. А в слове «нахабо»? Мафтуха. Мафтуха. Ахсентум. И вы сегодня обещали, то есть должны были, да, мы с вами договорились на прошлом уроке, каждый из вас должен сдать звук «бод». Давайте начнем. Он кин вот когда сказал «эд», у тебя уже дот переходящий в «даль», похожий на «даль». «Эд». «Эд». Вот, Ахсан. Дальше, Ихсан. «До», «дры», «ду». С «сукуном». Ихсан, с «сукуном». А, «До», «ды», «ду». ду. У тебя до переходящий в Дель, похож на даль. Скажи... Вот. Чуть-чуть тебе надо между языком и верхним небом оставить... Алб... Алб... Алб... Алб... Алб... Алб... Алб... Давай, Алб. Алб. Можно, можно рту? Ну, давай, читай. До. бу, можно а. хорошо, акцент Юсуф. Читать, Раян. Можно можно а, Раян. Раян сейчас читает. На, Раян. На, на, бо. Помедленнее. Бо, бу, ды, Бо-бо-бы? С укуном. Аббо. Не Аббо. Нет, Раян, не Аббо. Аббо. Вот акцент. Вот так и надо. Так, дальше. Аскар появился. Аскар появился. Нужно Давай. Бо, Би, Бу, -б. Не. Можно, а, можно а, Сукуном неправильно. Подождите, давайте разберемся. Муса. Значит, Ихсан, да? Значит, смотрите, у кого-то логин написано Альфи, Умма, Софи. Так не пойдет. Значит, пусть напишет Умма, например, Ихсан. Хорошо. А то непонятно, кто сдает, за кого сдает. Слогин и подписывайте. Ладно, что в Телеграме в группе, что здесь, в зуме. Если это мама или кто, да, подписывает также имя своего сына, который занимается. Значит, с кем мы разговаривали? Была ошибка, когда Дол с Сукуном. Было сказано, что переходящий в ТО да То получится, если мы язык, сплош... то есть вплотную прижмем к верхнему небу. Будет L. Видите, Lf. А если я ставлю побольше щель, то будет L. Зло получается. А если я буду больше использовать переднюю часть языка, то получится даль. Эд, эд. Поэтому надо сплошную язык делать так, чтобы он прилегал к верхнему небу и при этом остался рутуба. Рутуба это значит сырость, влага между языком и верхним небом. И тогда получится э, э, э, э. Вот этот звук бода, присущий только ему, как раз и вырабатывается за счет вот этой рутуба, влаги. Этого звука нет в других языках. Кто не сдавал еще? Я, можно? Давай. Бо-бу-ды. Сукун. Элб. Элб. Угу. Угу, хорошо. Кто еще не сдавал? Я еще. Ага, давай, Ильяс. До-бы-ду-ад. Угу, тоже с сукунем ошибка. Аб. Uh, uh, хорошо. Uh, Чуть рутубу побольше uh, надо. Yeah. И Ярулин Ильяс не сдавал, если не ошибаюсь, не сдавал Талхиду, да, сегодня выражение там было. Следующий урок подготовься, хорошо? Ага, uh, следующий. следующий кто? Абу Ибрагим? Ба-ду-ду. And... Uh, ну, видите, тоже, да? Слишком плотной прилегаешь язык. Эл, эл. Эл, эл. Вот второй. Последний раз получше было. Но надо еще побольше рутуба оставить. Попробуй сделать. Скажи «зо» с укунен, эл". Эл. Вот. А теперь чуть-чуть плотнее язык. Эл. Эл. Во. Асанта, Ибрагим. Значит, вот так продолжай в этом же духе, иншалла. Дальше, Эмиль. Да. Ды. Ду. Ад. Тоже, да, с ошибка. Ад. Нет, калькаля не может быть удот. Только Дель есть. Ад. А здесь Ад. А. А это у нас хамза, она как тонкая, а дод широкий, муфахван. Значит, Эд. Эд. Не Ад. Во-первых, смотри, Эмиль, Хамза неправильно выходит. Хамза из горла, и она тонкая. Пробуй Хамзу скажи. Э. Э. э. Вот. Во, э. второй раз, последний раз было правильно. Если это горловой звук, значит, э. э. Ага, вот хорошо. И он у нас получается тонкий. Видишь, э, ты не говоришь о, а говоришь э. А теперь дот будет у тебя муфахом, наоборот, широкий. Но он не должен повлиять на хамзу, а хамза не должна повлиять на дот. Если хамза повлияет на дот, то дот будет как дель, А если дот повлияет на хамзу, то хамза будет у нас широкой, а это невозможно в арабском языке. Значит, должно быть elb, elb. не должно быть elb. не должно быть эд. Элб, пробуй. Ага, вот, миль, надо работать над додом. Значит, смотри, сейчас почувствуй свой язык, большая часть языка прилегает к верхнему небу. Неба, знаешь же, наверху потолок, да, есть в ротовой полости. Язык прилегает к нему полностью, боковые части языка справа и слева задевает корнев... коренные зубы. У тебя между языком и небом остается влага. влага то есть чуть-чуть слюны остается. Попробуй. А, а, а. Громче, громче. Не стесняйся. Пишешь, Эдди, Эдди. Нет. Вот Пишу, а, а, а. Нет. А. Будто ты проглотил этот звук. Будто у тебя стрела вонзилась в землю, и земля проглотила эту стрелу. А. Вот, уже получше. Значит, э, попроси кого-нибудь, да, своего брата, например, разобраться в этом звуке. Значит, э, э, видите, да, то есть у нас боковые части языка задевают коренные зубы, язык в сплошную прилегает к верхнему небу, и между небом и языком остается рутуба. Рутуба – это влага. То есть чуть-чуть что-то от слюны. Будет у нас э, Well armed. Well armed. Видите, на прошлом уроке мы с вами говорили, кто помнит дот, у нас сильный звук или слабый звук? Годит или в нем сильный. Будет... Сильный. Что значит сильный? сильный? Что значит сильный? Он может всех победить. Да, хорошо, может победить. Но в чем эта сила проявляется? Как сравнить сильный звук со слабым? С. Ах, а, ся, а, смотрите. Эс, видите, когда я произношу с, слабый Вон звук, и у меня поток, поток дыхания продолжается эс, А сильный звук, он резко перекрывает поток дыхания. Ты не можешь дышать. Видите, какая сила? Смотрите. Эм, эм, а или Видите, да? Поток дыхания прекратился. Все, рот перекрылся. А когда я говорю, Видите? поток <свуз> дыхания продолжается. Почему? Потому что это слабый звук. Значит, у тебя поток дыхания продолжается. Значит, дот это сильный звук. Дот это сильный звук. Ну хорошо, бараклафикум, значит, Учитесь, да, произносить дот. Почти все произнеслись с ошибкой. Значит, надо с детства произносить дот правильно. Многие арабы сегодня неправильно произносят, но вы пока маленькие, вам легко научиться произносить дот правильно. Поэтому учитесь. У нас приходил с вами дот, как всегда, с хатхи, из дома, с кясры. До дуды. -ду вместе с мед. С долготой. У нас в суре аль приходит звук «дот» или нет? Кто помнит? Еще раз, в каком приходит? слове? И в каких словах? Еще есть «О «О Да, еще есть в одном слове. В каком? А, правильно. Гойри магбуби магбуб. Здесь у нас дот мадмума. А здесь дот мафтуха. Прошу, аксенту. Значит, дот прописали. Слова Дырс, Хадор, Марид, ут прочитали. Маман, Марид. Кто значит Марид? А это Фаддаль, Керим? Больной, да. Абауд, дауд. Чем Мар, правильно, насекомое. Смотрите, значит, дырс дот с касри, Ха-доро дот с фатхой. Марид, вот и есть дот с сукуном. Дауд, дот с суконом. Видите? Дауд, дауд, дауд. Специально дать звук видите я чувствую вот эту влагу на своем языке а если я скажу о этой влаги не будет например я скажу видите он глухой звук нет вот этой влаги то же самое в те. например видите? А в деле уже у нас есть вот эта влага. Например, Меликияумидин. Меликияумидин. Переходим на следующий звук, это О. Этот звук да, тоже является очень сложным, особенно для русскоязычных. Почему? Потому что этого звука нет в русском языке. Все почти произносят его как букву Т, только делают его муфахом. Делают его широкими. Говорят, например, сырото, сыро то Нет. то Нет. Значит, произносим то, напрягая язык. Сейчас я постараюсь вас научить да, произнести. Я и сам не могу произнести на 100% должным образом, потому что не являюсь арабом. Но, по крайней мере, да, стараюсь э, направить вас потому что вы произнесли его правильно с детства. Значит, когда мы произносим то, надо напрячь язык и резко отпустить его. То есть он также прилегает язык к небу, к верхнему. Напрягаем язык и резко отпускаем. Сейчас я вам скажу. Динаса, рот, муста, пы, о. О. О. О. О. <говорит> о. <esseégande> <100 discovered> Вот у получается, некоторые, да, делают так, что язык сплошную, то. сплошную то. прилегает к верхнему небу. Не так просто, если вы язык чуть-чуть только сделаете прилегающим к небу, то получится как... То, то. То, то, то, то. Видите, то. Надо, чтобы язык пошире, да, больше прилегал к небу. То. Попробуйте его, да, язык, так сказать, приклеить к верхнему небу, к толку. Положите его туда. Почувствуйте язык. Чувствуйте Поставьте его чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад. Так, чтобы язык прилегал к верхнему да, потолку. То есть, не, не говорите «то», а произносите. Просто язык поставьте. поставьте. И вот теперь напрягая, отпускаете. Значит, будет, смотрите. «О». О, слушайте, слушайте, я вот сейчас язык прилега, делаю так, чтобы он прилегал к верхнему небу к потолку, напрягаю его и резко отпускаю. Вот теперь слушайте, ничего не делайте, просто слушайте. О! О! О! Старался, ну, может быть, не на 100%, но вот так надо тренироваться. Поняли, да? Значит… Циро-то. -то. Цирот -то. Цирот -то. Цирот -то. Цирот то Вот. Тренируемся. Тоже этот звук будете все сдавать на следующем уроке. Так, значит, у нас то тоже является звуком сильным. То есть говорим, например, мухи-то. Но он у нас мухаль-каль. То есть есть каль-каля. Каль-каля – это значит колебание. Как, например, Например, да? Видите, калькаля. Здесь тоже самое. то же самое. Мухито. Мухито. есть у него есть? Это в будущем, в будущем будем с вами изучать качвит, да? Посканально, Значит, смотрите, то пишется у нас в начале слова таким образом. Начало у него похоже, как у буквы СОД. Видите, да? То, затем то в середине слова, затем то в конце слова и то отдельное. Видите, да? Спира пишется палочка сверху вниз, затем слева направо и потом нижняя черточка справа налево и она будет у нас на строчке. Видите, на синей строчке. Теперь у нас о дом ту юр «О, да, мэту, туйур. «Туйур» это значит птицы. О, Фатхато метор. Фат, это значит дождь. Метор. Посмотрите мим у нас мурок только мим тонкий звук, а то широкий звук. нельзя сказать мотор, нельзя сказать метер мим не должен повлиять на то, а то не должен повлиять на мим. Несмотря на то, что они соседи здесь, да, в этом слове. Значит, мятор, мятор, Скажите. Метор. Метор. метор. метор. А хорошо. Это а значит дождь, дождь. Метор. Дальше. Метор. Метор. Это значит благовоние или мизг, или то, что издает приятный запах. Видите, у нас то пришла с домой, затем то пришла с фатвы, и то пришла с кясрой. Уже кто-то зевает, сейчас иншаллахутали, закончим урок, осталось немножко. Еще у нас остался один звук. Иншалла. Видите, да, кто-то зевает, хочет спать. Хамдулиля, спать это тоже является необходимым, тоже из милости аллах Аллаха. Аллах нас наделил до этим, чтобы мы поспали и набрали сил для поклонения Аллаха и для того, чтобы изучать дальше религию Всевышнего Аллаха, в том числе и арабский язык. О ту, тик, видите, да, с фатхы, с домом и с кясрой. Ну и вы также можете добавить себе с суккуном. Дальше у нас о али, фатха, о али, фатха, о вау, дом, мэтту. Смотрите, кто-то говорят говорит Касар, переходящий в фатку Нет, касар должна быть четкой О, да, широкий звук, ну с касарой Касар, ты Ты и О, я, ты Потом прописываете букву О в четырех положениях. Переходим на звук «зо». Чем отличается «зо» от О? Как будто это одна и та О, же точка. точка. А, у «зо» есть точка, значит у «зо» есть но -по». Обратите внимание, кто присылает домашнюю работу, большинство из вас не прописывают точки в некоторых словах. Видели, да? Надо прописывать точки. Значит, это у нас «зо». «зо» как о, но прилегает язык к верхнему небу плотно, а зо не прилегает между языком и небом, остается щель. Поэтому будет у нас ал. И также используется у нас здесь передние зубы, Отсюда появляется у нас зужание. Да? Также прописываете зо, как и до, только с точкой в начале, в середине, в конце и отдельную. И у нас дальше приходит зо с фатхой. Два сатхаза мизоля. Кто это? Два сатхаза мизоля. это зонтик. Ну в арабском языке зонтик это другая вещь, не то что зонтик, да, у других народов. Мизоля а слово ЗЫЛЬ, а «зиль» это тень. Значит, зонтик используется для тени. Для того, чтобы защититься от солнца. Поняли? А вы привыкли зонтик использовать, например, да, от дождя. Ну, арабы, они из жарких стран, из арабских стран. Там бывает яркое солнце, пекущее солнце, и поэтому люди защищаются зонтиком от солнца, от лучей солнца, чтобы не загореть. Поняли? Мизоль – это значит зонт от тени. Дальше. Зо кесроды на Назив это, это чистый дальше Зо, дом мазу и угу. хафизу это значит оберегает оберегает себя оберегает свои намазы у нас уже Азан я тоже сейчас пишу на намаз давайте быстро почитаем залузы и зо зу зу Описывайте зо, слово золям, это, например, теме, да, почт, мизолля, это зонтик, юхафизу оберегает, махфуз, это то, что является оберегаемым. То есть ты оберегаешь, например, свои деньги или свое знание, еще что-нибудь, это будет махфуз. Всевышний Аллах оберегает священный Коран, он является аль-махфуз то есть обереженным. Посмотрите, в письме прописываете также букву ТО, букву ЗО, баракулуфикум, и не забывайте присылать свою домашнюю работу, чтобы мы проверили и указали на вашей ошибки. Баракулуфикум, джазакум ассаляму алейкум,